Жизнь дяди Лёши. Малина. Не знаю, как рассказать, но попробую. Поспела в лесу малина. Дядя Лёша и мы отправились в лес за дикой малиной. Ох и наелись мы тогда сладкой малины, но не в этом суть. Мы взяли грибные корзинки и ведерки из подмороженного, чтобы малину складывать и не помять. В пакетах она мнется. Собираем. Малинку в ведерко, малинку в рот. Малинку в ведерко, малинку в рот. Что-то мы разбежались по разным кустам. Я вообще далеко ушел. Устал, присел, сижу. Через некоторое время пошел назад. Никого не было. Иду. Опс! У малинника медведь. Что делать? Медведь малину в охапку берет и языком малину слизывает. Страшно. Не знаю куда идти, но откуда ни возьмись вышел дядя Леша. Я не кричал, а просто остолбенел. Не понимаю, как он меня нашел тогда, только он загородил меня, сунул мне в руки мое ведерко и сказал медленно идти назад и всех остальных домой прихватить. Я пошел, но через несколько шагов обернулся, чтобы убедиться, что медведь не бежит за мной. Страшно. А вижу, дядя Леша стоит напротив медведя и малину собирает. Медведь все ближе к нему подходит. Я подальше отошел, потом снова обернулся. Медведь подошел к дяде Леше, тот посмотрел в мою сторону, нахмурился и махнул, чтобы я уходил. А сам от медведя отталкивается. Мишка, раз в корзинку с малиной. Дядя Леше, будь его по носу. Медведь снова лезет, дядя Леша опять его, бодь по носу. Медведь рассверепел, заревел, я наутек. Я думал, что он дядю Лешу разорвет и сожрет. Я бежал быстро, всех своих собрал по пути, сказал, что медведь. Все домой бежали. Жалко дядю Лешу. Сидим дома на кухне, смотрим в окно, ждем медведя. Он же нас тоже сожрать должен. Вдалеке на поле к вечеру появились две фигуры. Это шел дядя Леша, а около него бегал медведь. Животное то пробежит, то покатится. Этот медведь так до двора и дошел. Только здесь его собаки местные напугали. И медведь убежал. Дядя Леша зашел в дом. Нога вся в крови. Наверное, медведь хотел его все-таки разорвать. Нога была обработана зеленкой и затем перебинтована. Дядя Леша принес домой целую корзинку с малиной. Мы ее и так поели, и с молоком, и варенье было заготовлено, и насушили тоже. На следующий день дядя Леша менял повязку на ноге. Я его спрашивал, это медведь своими когтями? А он отвечал, что ты, это я на ветку случайно напоролся. Не понимаю, что за дядя у меня. Пока.